И вот как можно, что туда можно добавить, понимаете, лень это, как обычно говорят, да, что ну, с ленью надо бороться, надо включать силу воли и с ленью бороться. С ленью невозможно бороться, потому что, потому что лень это показатель нашего неинтереса. Понимаете, если вы делаете то, что вам интересно, вы просто не можете, я вот не ленюсь уже много лет, у меня в принципе это чувство, вот реально оно отсутствует, у меня даже может быть в другую сторону перегиб, то есть мне, мне вот сложно просто там, не знаю, полежать и посмотреть фильм, потому что мне все время еще хочется еще что-то делать, еще еще что-то делать, мне все интересно, мне все надо, но лень это показатель того, что вы делаете не то, что хотите. То есть это, а когда мы делаем не то, что хотим, это в принципе, я сейчас грубо, конечно, скажу, да, но я скажу, что это а, один из форматов насилия над собой. И сейчас, конечно же, ваш мозг, слушатели, да, он начинает, ну да, а как же, а что же я теперь, там, вот я, например, не люблю готовить, что я теперь не буду готовить, у меня дети будут голодные сидеть, или там что мне теперь, работать? И все дети, что я тогда е... есть буду. И вот э, это мозг. Это мозг, это сопротивление мозга. И вопрос тут в том, что никто же не говорит, что это нужно изменить вот так в один момент. Да? Но понимаете, в чем вот истинная любовь к себе? Если я не люблю готовить, то я либо буду искать, вот например, я, ну, вот у меня был период, когда я прям думала, что я прям вообще не люблю готовить, сильно не люблю готовить, а был раньше период, я готовила вообще с удовольствием, и меня не устраивало это, да, я, например, стала искать, вообще, когда так случилось, и почему, что я вдруг любил-любил, вдруг перестал любить, и я нашла, почему, я нашла, потому что в какой-то момент у меня это как бы действо, оно как раз-таки переключилось из состояния, что ой, сейчас хочу, я что-то приготовлю, оно переключилось на должен. То есть я должна. Что -то mm -hmm. Дети должны быть на какой-то... Муж должен быть так... Вот, то есть я прям должна. И должна. И вот, вот какие-то вот эти вот установки там от мам, от бабушек, да, что еды этой должно быть много всех. Ну, вот это вот все. И я, когда это нашла, и когда я думала о том, вот, какую роль, собственно, я занимаю по отношению к своим детям, например, как мамы, в том числе в плане готовки, вы знаете, я нашла для себя такой интересный момент, то есть вот через позицию взрослого, я сейчас, может, немного путанно рассказываю, много всего сказала, но вот вы сейчас поймете. Детская позиция, это когда мы и это тоже не любовь к себе, когда мы в детской позиции взрослые люди находимся, да, а сами себя одеваем в такие ползунки и штанишки, блин, ну это просто вообще некрасиво. Но на примере одежды это, одежды это понятно, а на примере модели мышления это менее понятно, менее очевидно, да, скажем так. Так вот, когда мы находимся в детской, неподходящей для нас позиции, да, это не любовь к себе, повторюсь, это запихивать взрослого человека в детский сад. Это точное проявление нелюбви к этому взрослому человеку, потому что ему там некомфортно, ему там нечего делать. И это вот эта детская позиция, что, а, я не люблю готовить, и, и ну, а что я могу поделать? Или, а другая крайность – это, а, я не люблю готовить, но я и не буду готовить. И пускай все с города умирают. Да? Ну, как бы, это не конструктивный абсолютно диалог с собой, который в любом случае вас приведет, как он ни в том, ни в другом случае, не будете ни собой довольны, ни ситуацией. А взрослая позиция – это попробовать себя понять, да? то есть попробовать увидеть причины, которые лежат глубже, чем фразы «я не люблю готовить». Я просто для примера привожу, это касается любого, любого там спорта, зарядки, того, как вы одеваете, какие вы вещи себе покупаете, как, ходите ли вы там к специалистам по красоте, ну и так далее, и так далее, все что угодно. И тогда, если я как встаю во взрослую позицию, я себе говорю, вот смотри, ты считаешь ли, например, что… Важно проявлять, тебе важно проявлять любовь к детям через, например, приготовление еды. Или тебе проще заказывать, или тебе проще покупать что-то готовое. Или, может быть, ты наймешь кого-то, кто будет готовить. Да, у меня разные были варианты в жизни. У меня mm -hmm. и няня была, которая готовила, и, там, я и заказывала, и сама готовила. По-разному, да? И вот вопрос именно в том, чтобы выбрать а, ту форму, которая вам подходит. И если вы сейчас не можете ее себе позволить, ну, то есть, например, я хочу э, там повара, например, но сейчас не могу себе позволить. Или я хочу вообще заказывать еду а, в каких-то местах, но не могу себе позволить. И э, ребенок, он же как воспринимает все? Если я сейчас не могу что-то получить, то все, это все, я буду валяться и бить ногами, орать, мама, нет, купи мне эту игрушку прямо сейчас, или я умру. И это детская позиция, сейчас или никогда. А взрослая позиция, она заключается в том, что хорошо, дорогой, я вижу, что ты хочешь эту игрушку. Допустим, сейчас мы с тобой ее купить пока не можем, но мы запланируем эту покупку, и она у тебя обязательно будет. Я найду варианты чтобы у тебя была эта игрушка. Вот это проявление любви, взрослой такой, осознанной, да, и то же самое мы делаем по отношению к себе, да, то есть мы, например, говорим, заканчивая этот пример, у меня самой надоел но тем не менее, да, чтобы все-таки вот этот логический ряд закончить, говоря, что я, например, не хочу готовить, а что я тогда вместо этого хочу там заказывать, или чтобы у меня был кто-то, кто это будет делать, и я понимаю, что сейчас я себе не могу это позволить, но тогда, а что я могу делать, чтобы постепенно себе это позволить? Я не отказываюсь от этой идеи, да, я ее не бросаю, нет, я планомерно начинаю к ней идти. И вот вы когда обнаружите, когда вы обнаружите вот те вещи, которые вас в жизни напрягают, которые вы делаете из-под палки, потому что вы должны, потому что кто-то считает, что я должна, я сама считаю, что я должна, там, ну, просто так обстоятельства сложились, что делаю это я, а не кто-то другой, а я не хочу. Вот, когда вы это обнаружите и начнете по-взрослому, да, через формат я предпочитаю то есть я предпочитаю например потратить больше денег но ну, заказать еду и не тратить время и один вариант второй вариант. я предпочитаю не тратить денег и потратить свое время чтобы приготовить самой да там ну еще какие-то могут быть варианты вот вот через это я предпочитаю когда я выбираю я начинаю к этому идти вот это и есть настоящее проявление любви к себе